Ну что, друзья, сегодня 2 января 2022 года, наступил этот Новый год, и мои родственники, родственники других блогеров, общественных деятелей, критиков российской власти, российского режима, наши родственники до сих пор находятся в заложниках у Кадырова, уже 12 по-моему, да, день, даже 13 уже день. Они находятся у него в плену, в заложниках. Мы не знаем, ничего не знаем о их судьбе, живы они или нет. Пытают их, кормят ли их вообще среди задержанных, среди похищенных людей. Есть очень больные люди преклонного возраста. Понятно, что никаких медикаментов, ничего вместе с ними, Но им туда не не предоставляется когда их забирали разумеется таблетки это все вместе с ними не забирали они это с собой не взяли а там есть люди которые должны постоянно принимать эти лекарства люди которые там пережили операции в общем с очень серьезными такими заболеваниями и до сих пор уже его вот 13 сутки мы не, мы о них ничего не знаем а есть даже информация что один из а, задержанных а, вроде как, умер. Мы не знаем, чей он именно родственник. Но это неподтвержденная информация. В общем, к сожалению, эта ситуация сохраняется. Преступление, которое здесь и сейчас совершается, вот в настоящее время мы с вами проводим эфир, а в это же самое время, вот это вот преступление, удерживание заложников, выдвижение каких-то требований, ну неофициальных, но тем не менее, да, понятно, понятно нам, чего они добиваются. Это все происходит вот сейчас, в настоящее время. Пока этот мир, политические какие-то организации международные очень, очень авторитетные, пока они а, уж празднуют новогодние каникулы, ну, отдыхают, в это самое время происходит величайшее преступление. И, к сожалению, какого-то серьезного резонанса в этом мире это не вызывает. Такое преступление не вызывает. Это очень печально. До свидания, до